Дорогие зрители, хотелось бы обсудить сегодня достаточно сегодня достаточно интересную тему. Тема является пресс-конференция Госдепа США, которая произошла вчера. Что можно сказать по итогу? По итогу можно сказать, наконец дело дошло теперь до Ирана. Потому что основная мысль и слова Рекса главного выступающего на этой пресс-конференции, является, что Иран идет по пути Северной Кореи. Ну, фактически... Рекс спустил всех собак на Иран, по-русски говоря. Основными, как говорится, тезисами его было то, что 14 мая 2015 года шестерка стран, подписывая договоренности, совершая сделку в отношении Ирана по ядерной программе, не учли тех угроз, которые исходят от самого Ирана. Хочу уточнить, что 14 мая 2015 года значит, было подписано соглашение по ядерной программе, Основными требованиями в отношении Ирана был отказ от ядерного оружия, ограничение обогащения урана, соответственно, на 98% ограничения. То есть, все равно Иран занимался обогащением. И предполагалось, что по этой сделке ядерные объекты все равно будут продолжать действовать. И следующим главным пунктом это было создание комиссии которая должна собираться ежеквартально и посредством консенсуса решать те вопросы, которые возникают у стран к Ирану. Самое интересное, до этого, до 19 апреля, Рекс Стилиса называл эту сделку дипломатическим успехом. Что странное, на 18 апреля Иран по всем договоренностям, по мнению структуры Америки, соблюдал их все. Главными угрозами, о которых говорит Тилисон, является то, что Иран является спонсором терроризма, предоставляя террористам оружие. Тем самым он подрывает интересы США в странах таких как Сирия, Йемен, Ирак, Ливан, Израиль. И по Сирии он сказал достаточно мощно что Иран виноват в том, что он затягивает конфликт, в котором и так уже погибло более полумиллиона человек. Что таки прям абсурд. Иран совершает провокационные действия угрожая США, региону, миру. Также он говорит о том, что ВМС Ирана подрывает судоходство в Персидском заливе. В чем это заключается? В том, что прямым текстом ВМС Ирана преследуют корабли и этим самым доставляют неудобства закон находящимся там судам. Обвиняет Иран в том, что он осуществил кибератаки атаки против США и партнеров в Персидском заливе. Ну, хочу сказать то, что все санкции. Америка и так уже продлила в декабре 16 года на 10 лет. Связано было с тем, что Иран так и стал дальше продолжать программу развития баллистических ракет, полет которых более 600 километров. В то же время замглавы МИД Ирана Казем Саджапур говорит, что пересматривать сделку невозможно, пересмотреть сделку. Тем более, что по требованию одной стороны. На что Трамп 19 апреля 2017 года поручил Совету национальной безопасности оценить условия сделки и принять рекомендации, на основании которых уже Трамп вынесет решение об дальнейших действиях в течение 90 дней. Вся эта сделка и план, который имеет достаточно сложное название, совместный всеобъемлющий план действий, они, получается, по мнению Рекса Тиллисона, который, в принципе, вторит тому же Трампу, да, который называл в свое время сделку ужасной, о том, что эта сделка, она только отодвигает проблему Ирана и ядерной программы, которую он проводит, но никак не решает и не делает Иран безъядерной державой. Делайте выводы сами, что ситуации америка хочет подорвать ту тему которая ей было всегда интересно то есть помните наверное что тема войны в иране она обсуждалась очень сильно в принципе даже сколько я помню battlefield да там сюжетом был это война в иране делайте выводы мир опять на грани войны с американской вот этой агрессивной политикой которую продолжает трамп своими действиями комментируйте, ставьте лайки дизлайки и не забывайте подписываться